пришли с нашим социальным проектом барахолка, который э, подразумевает под собой работу с БО Люди могут принести туда свои вещи, также могут прийти взять свои вещи. Э, мы, У нас э, в данный момент, ну, вот уже как три года, мы работаем э, с, как, как благотворительность. Мы хотели бы, чтобы наш проект монетизировался, чтобы мы смогли на этом зарабатывать какие-то деньги, чтобы платить зарплату нашим сотрудникам и ну, элементарно платить за аренду. Вот наша цель именно монетизировать нашу работу. Вот. Благотворительность благотворительностью, а вот социальное предпринимательство, я думаю, тут очень даже подойдет.